Интеграция этого продукта в нашу компанию прошла очень легко, потому что данная программа имеет очень удобный, интуитивный интерфейс, и для людей, которые используют такие программы как Facebook, Контакт, очень легко понять, как управлять, как переписываться в этой программе. После Установление этой программы мы, я как руководитель, почувствовал значительное облегчение и высвобождение времени моего. То есть как и для личного пространства, так и для начинания каких-то новых проектов и расширения бизнеса. Я по семейным делам уезжал в Соединенные Штаты достаточно длительный, на длительный срок порядка четырех месяцев. И дистанционно вполне при помощи Singh мог управлять собственным бизнесом и, в общем-то, не потерять за это время контроль, а даже умудрялся что-то проводить какие-то сделки и зарабатывать дистанционно. Поэтому выбирайте продукт, это лучшее, что есть на сегодняшний день на, на рынке.